И всем привет, дорогие друзья! С вами я, 9. И, и в сегодняшнем видео я вам покажу озвучку мультика, который называется AstFamove10. И еще не забудьте подписаться на мою страницу ВК, на группу ВК и в инстаграм. На в описании будут. Нет! Yeah, yeah, Теперь Ты хочешь, Макус? Так! Ну тогда держи! Спасибо! Эй, ребята! Хочу порисовать! Я-я-я-я-я-я-я! Давайте теперь рисуем! Окей! Попаду в водку! Эй! Какое сейчас время? Время принимать лекарства! Эй, hey, я как и некоторые обычные девушки, У меня есть ромс <свистит> Мне очень жаль, но ну, мне придется тебя опустить. Нет, пожалуйста! Нет. <свистит> Это <да>? ты? <свистит> <Да>. Привет! Эй, <свистит> hey, вот и этот пацан, который любит поезда. Я, люблю <свистит> <свистит> я мечтаю летать. Твое желание уже исполнено. Биббиб, айм ащип, биббиб, айм ащип. Не знаю, что они ненавижу, я ненавижу детей и убития. О, это один из них! Я всех порву! Пошу, чё иду! Мое любимое дитя, это самое в жизни мое любимое. Ты не видел мои лимоны? Я хочу леймон. Я Мяу, мяу. Я мяу, мяу. На этом я видео уже начинаю заканчивать. Спасибо за просмотр. Поставьте обязательно лайк. Подпишитесь на мой канал. И подпишитесь на мои соцсети, которые будут в описании. еще подпишитесь на канал Томска, ведь он придумывает мультики Астфу Нуви и не только. Но подпишитесь. Пока!